Привет всем! На раннем проблемном этапе своего брака я случайно наткнулся на книгу, которая произвела на меня большое впечатление и все еще производит по сей день. Книга под названием «Очарование женственности» была написана матери восьмерых детей Хелен Эндолин, которая, к сожалению, ушла от нас в 2009 году. Что касается содержимого книги, по сей день я одновременно считаю это и возможным, и слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сегодня, чтобы поговорить о книге, ее теме, прояснить некоторые вопросы, со мной на связи миссис Дикси Энделин Форсайт, старшая дочь Хелен Эндолин, нынешний президент очарования женственности, мать семерых детей, и ее исполнительная ассистентка Дженнифер Кросс, мать пятерых детей. Зная о моих убеждениях и в каком направлении я работаю на Ютюбе, они все равно согласились на то, чтобы я остался анонимным. Факт, который уже сам по себе говорит о многом. Прошу приветствовать. Дикси, Дженнифер, добро пожаловать. Большое спасибо, что согласились на это интервью и на такие необычные условия, о которых я попросил. Хотел бы начать с небольшого видения, как я наткнулся на очарование женственности. Я еще был женат. Не знаю, откуда ко мне попала ссылка, думаю, если муж читает очарование женственности, в браке есть проблемы. Я прочитал книгу, и челюсть отвалилась, мягко говоря. Показалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я прочитал сам, передал жене, она тоже прочитала. Позже немного пыталась применять ее, никакого эффекта не было, но об этом, наверное, позже. В данный момент, как я говорил, я представляю не то чтобы движение, но просто группу людей, которые называют себя Мектау, МИСП. В их среде есть множество разных убеждений, взглядов, иногда взаимоисключающих. Я могу говорить только от имени небольшой подгруппы, однако, думаю, многим может быть интересна тема вашего движения, вашей книги. С вашей стороны, как я понимаю, вы тоже представляете определенное меньшинство женщин, к сожалению, которым, однако, может быть интересна какая-то часть Мактау-Мисп. Так что есть возможность не воевать, а наводить мосты. И именно этом я хотела бы посвятить данное интервью. Надеюсь, что, несмотря на негативные комментарии и дизлайки, кто-то заинтересуется, и обеим сторонам это чем-то поможет. Итак, мой первый вопрос Дикси для людей, которые никогда не слышали про очарование женственности и не знают, о чем книга. Как бы вы описали ее в нескольких фразах и, возможно, несколько слов из первых рук об авторе Хелен Андерлин. Автор моя мама Хелен Анделин. У нее был неплохой брак, но не такой романтичный, о каком он она мечтала в детстве. Она была недовольна и начала искать знания, как сделать брак лучше. И нашла материалы. Там одно, тут другое. Она была очень религиозной, много молилась. И нашла эти принципы. Что-то из материалов, что-то из опыта. Весь смысл очарования женственности — помочь женщинам поскольку у них ключевая роль в браке. Помочь им исполнить свою партию, построить такой глубоко романтический брак. Некоторые думают, что это невозможно. Но это возможно. Я выросла в таком. И знаю других людей. У всех моих сестер такой. Так что, когда вы говорите, что я представляю меньшинство, это спорно, потому что, думаю, все женщины, все люди хотят счастья. А если нет счастливых семей, то нет цивилизации. Так просто. А чтобы цивилизация выжила, нужны дети, нужны семьи. А чтобы были здоровые дети, нужны родители. Тогда это не просто биологическое продолжение. Вот что мама начала в 60 -х. Движение росло, было много интереса. Она выступала на телевидении, по радио, в газетах, вела занятия. Были и противники. Но, думаю, феминистское движение меньше, чем принято думать. Но, к сожалению, оно очень громкое. Многие женщины просто очень тихие, и им оно не нравится. Думаю, очарование женственности интересно большему количеству, чем вы себе представляете. Я ответила на вопрос. Правильно ли я понял? Это, скажем, наука. «Дисциплина о счастливой семье с женской стороны». Да, так как изменить можно только себя. Это не о том, как изменить мужа, а о том, как изменить себя, что ты можешь сделать. Основа. Существуют официальные курсы или сертификации? Да. Yeah. Диплом? Для преподавателей или студентов? Конечно, для студентов. Для всех. Хоть по окончании курса сертификат не требуется, некоторые преподаватели выдают дипломы. Но мы недавно ввели курсы для преподавателей, чтобы мы все преподавали одно и то же. И они получили сертификаты и могут показывать студентам, «Да, я сертифицированно могу преподавать». Иначе можно все подряд преподавать. Некоторые преподаватели выдают сертификаты по окончании, а некоторые нет. Некоторые занимаются этим нерегулярно, в полудомашней обстановке, по две-три ученицы. Мы это тоже допускаем. Но теперь преподаватели должны сертифицироваться. Есть преподаватели в России? Рада, что вы спросили. У нас есть контракт с крупным издательством. Они сами нас нашли и сказали, что очень многие женщины в России устали от феминизма, хотят традиционного брака, и поэтому им интересно очарование женственности. Как я понимаю, сейчас книгу переводят. Вы сказали, что читали ее на русском, но это старая редакция. А это обновленная и исправленная, новая. Принципы те же, но некоторые вещи устарели, их изъяли. Она будет доступна уже скоро. Прошу у них когда именно. Они сказали, что книга будет доступна во всех русскоговорящих странах. Вообще Россия первая страна, где поддержали новые издания. В США ее можно приобрести только у нас. Мы также работаем с Бразилией, они следующие. Работаем над переводом. В общем, у России большой интерес. Вы бы посоветовали мужчинам прочитать книгу? И почему? Если захотят. Обычно мужчины мало читают про «помоги себе сам». Но если хотят, секретов от них нет не знаю, будет ли им интересно. Возможно, им захочется узнать, каких женщин стоит искать. Потому что женщинам, которым нравятся эти принципы, нравится женственность. Дело в том, что мы нужны друг другу. Нам нужны мужчины. Сильные, мужественные, защищающие. Мужчины строят наши города, защищают страны. Они крупнее, сильнее. Они нужны нам. Некоторые женщины делают вид, что не нужны, но это просто фантазии. Они нужны нам. Они строят дороги, работают в шахтах, делают то, что мы ненавидим делать, не можем делать. Они также первооткрыватели, строители космических кораблей. А женщины — мы те, кто вынашивает детей. Мужчины не рожают. А без детей нет общества, нет наций. Так что женщины, как мы говорим в очаровании женственности, привратники цивилизации. Женщины, когда они хорошие, давайте допустим, что обе стороны хорошие люди. Когда женщины хорошие, это такой аналог джентльменов. У мужчин много тестостерона, а женщины могут их успокаивать, помогать им верить в себя. Мы привратники. Мы те, кто воспитывает всех людей на планете. Даже если есть одинокий родитель, женщины превалируют в детсадах, школах. Мужчинам там обычно не нравится, их туда не тянет, потому что в женщинах больше материнского. Мы воспитываем людей на планете. И если женщины испорчены, у мужчин мало надежды. Надеюсь, не слишком пространно говорю. Скажите, если так. Просто посмотрите новости иногда. Террористы, беспорядки. Может, у вас их нет, но у нас есть. Когда смотрите на беспорядки, это почти всегда молодые неженатые мужчины. Когда у мужчины есть жена и ребенок, он думает, «Для моей семьи это нехорошо». Они не выходят из себя, если стабилизированы хорошей женщиной. А мужчины — строители общества, его защитники. Так что любые группы, вроде феминисток, которые делают вид, что мужчины не нужны, вероятно, в основном они просто пострадали в прошлом. Может, они просто не встречали. Я видела женщин, говоривших, что никогда в жизни не встречали хорошего мужчину. И похоже, хоть я особо не знаю о вашей организации, похоже, что это мужчины, которые пострадали. И я им симпатизирую, так как я помогаю мужу в его работе, а он нейропсихолог. Я видела хороших. Женщины говорят, что не встречали ни одного, а я про себя думаю, я-то встречала? Мир большой. Мои родители были хорошими людьми. Для меня это было само собой разумеющимся. Мои братья — хорошие люди. Мои дяди были хорошими людьми. Хорошие есть. Плохие тоже. Я не живу в изоляции. Я видела всяких в практике мужа. Не сбрасывайте со счетов хороших. Хорошие женщины есть. В своей области я очень впечатлена женщинами. Потому что женщины, те, кто следует очарованию женственности, они скромные. Они такие... Ой, я сделала столько ошибок, что я могу сделать? Я все испортила. Как мне стать лучше? Они читают эти книги, стараются стать лучше, потому что хотят... Кто не хочет быть счастливым? Все хотят быть счастливыми. Наверное, я слишком длинно ответил, Надеюсь, все хорошо. Вы упомянули новую редакцию книги. Можете рассказать об отличиях? Что обновлено? Да, спасибо за вопрос. Новая редакция. Мама говорила, что книга должна быть обновлена. Она писалась в конце 50-х, начале 60-х. И там есть вещи явно устаревшие. Но главные принципы, вечные. Она всегда говорила, что женщины не должны носить брюки. В то время женские брюки были так себе, не как сейчас. И немного видов, небольшой выбор. И люди одевались более серьезно, более формально. В старом кино видно. Люди на улице одеты как в церковь, если сравнивать с сегодняшним днем. И мама поняла, что теперь мужчинам нравится женщина в брюках, и брюк много. Так что это вычеркнули. Еще я вычеркнула. Там говорится, что мужчина должен управлять финансами. Это потому, что она не любила заниматься финансами. Я не люблю заниматься финансами. Но некоторым женщинам это не только нравится, они хорошо это делают. То есть это не вечный принцип. Я вычеркнула. Еще отсылки к Библии. И некоторых это смущает. Когда она писала книгу, интернета не было. Она не знала, что книга попадет и к нехристианам. Принципы, о которых она говорила, верны и если их подкреплять Библией, и если Кораном и так далее. Принципы — главные. Иудеи, мусульмане, буддисты, атеисты. Это не значит, что принципы к ним не относятся только потому, что у них другая вера. Это не религиозная книга. Но люди иногда так думают. Мы никого не вовлекаем в конкретную религию. Это только про вечные принципы для женщин. О женственности и о том, как создать любовь на всю жизнь со своим мужчиной. Это всемирное движение, поэтому я так сделала. Кто-то считает, что я не религиозна, но это не связанные вещи. Звучит удивительно. Я очень религиозна, но уважаю все религии. Женщина спрашивает об этом. «Это относится ко мне? Я иудейка?» Я говорю, «Конечно». Из того, что вы перечислили, любопытнее всего атеисты. Атеисты тоже хотят счастливого брака. И иногда они меняют убеждения, но не всегда. Принципы верны сами по себе. Я верю в Бога. Если Бог сказал что-то, и если вы поняли, почему это правда, то это правда независимо от того, подтверждает ли это словом Бога или словом Платона. Если принцип верен, то он верен. Можно не ссылаться на Бога, он все равно верен. Вообще-то Бог это говорил. Но если вам от этого некомфортно, то ладно. Принцип верен. Истина стоит сама по себе. Хочу привести аналогию. Вряд ли вы это видели, но есть советская сказка «Старик Хаттабыч». Про джинна? Да. Вы удивитесь, но я слышала. У меня есть русская невестка. Она подарила мне книгу сказок, потому что я интересуюсь искусством. И она рассказывала мне эту историю о Джинне. Я видела иллюстрации в книге. В общем, там разные приключения, и однажды мальчикам нужно позвонить. И, конечно, в то время это можно было сделать только через телефонную будку. И там была очередь. Длинная очередь. Джин выдергивает волосы из бороды и делает еще одну будку. Но будка не работает. Ребята смотрят, телефон сделан из мрамора, золота и прочего, но не работает. Потому что это не телефонная будка, а просто предмет. Немного странно слышать, что можно убрать все библейское. Я понимаю, что можно сделать версии для мусульман, для иудеев, но убрать совсем это... Хорошо, можно так выразиться. Если мы говорим, что для общества плохо если люди убивают людей. Это верное утверждение. Убивать соседей плохо. Можно так сказать, а можно процитировать из Библии. Оба варианта верны. Мы говорим, но в более научных терминах, так как не пытаемся никого привести в религию. Может быть, книга, в которой религиозные принципы, но Библии не цитируется. Например, если вы мусульманин, а я христианка, если я говорю о принципе и цитирую Библию, в которой вы не верите, Библия не будет ничего для вас значить. Если я говорю о принципе, но другими словами, это то же самое. Как убивать ближних нехорошо. Вы скажете, да, нехорошо. Подтверждается ли это Библией или нет, это все равно правда. И люди распознают правду. Если они принадлежат к другой религии, это может быть барьером. Я не верю в Библию, поэтому не могу принять это как истину. Вот что мы делаем. Я видел, как религиозные люди писали книги по философии. И я вижу вот материал из Библии, но выражен секулярным образом, чтобы людям было легче принять. Все то же самое, но используйте авторитет Библии. Он не имеет смысла для людей, которым это не близко. Я бы подчеркнул, что это вопрос больше не про Библию, а про сверхсущество. Не так давно я делал ролик только про один, но важнейший критерий для настоящего брака. Что у жены на первом месте должен быть муж, а у мужа жена. И эта мысль вызывает столько возражений, сразу 80-90% людей. Они отрицают. И почему их это беспокоит, что им не нравится? По разным причинам. Некоторые просто говорят, что дети должны быть на первом месте. Вот в чем проблема. Нужно определиться, что значит на первом. Если вы встречаетесь с кем-то влюблены и собираетесь обручиться, пожениться, то только о нем вы и думаете, об этом человеке. Не нужно говорить: не забудь твой жених на первом месте. Конечно, на первом. А когда появляются дети, детей растить сложно, они требуют много времени и сил. Но в сердце супруг все равно может быть на первом месте. Мы говорим не про продолжительность по времени, а про сердце. Когда вы женитесь, например, на Анне, и, возможно, детей не будет совсем, а может, будут. Но так или иначе, в 75 лет будете только вы с Анной. Дети вырастут и уйдут. Иногда уедут в другие страны. Моя дочь живет в Корее. Когда они уходят, если у вас нет крепких отношений с супругом, и вы переносите свои приоритеты на детей, Детям это почти без разницы. Они вырастут, и у них будут свои семьи. А вы будете просто «мама и папа». У вас ничего не останется. Детям тоже нужно, чтобы у родителей был счастливый брак. Детям нехорошо, если вы разойдетесь. В определенном смысле, если супругу отдается приоритет, то это забота о детях. Дети не вырастут в сломанной семье. Вот хороший пример. Моя мама говорила, «Самый большой дар, какой можно сделать детям, это хороший брак с их отцом». Помню, ребенком я думала, «Да, это казалось мне правильным. Один из величайших даров детям — это хороший брак в противовес разрушенной или несчастливой семье». Я хотел вставить, что по статистике к 75 годам вы будете разведены, а мужчина, вероятно, мертв, по крайней мере, в России. Ой, может, мне не стоило говорить 75, может быть, 60. Дети вырастают и уходят, и у них своя жизнь. А вы остаетесь с кем-то, либо ни с кем. С внуками, да, это следующий шаг. Они могут даже не жить рядом. В конце остаетесь вы и тот, за кого выходили замуж. Так что акцент на браке это всегда правильно. Это не значит, что вы плохие родители. Не значит, что вы не встаете к больному ребенку ночью. Конечно, встаете. Мой муж знает, что он всегда первый для меня. У меня семеро детей. Все уже выросли. Кто-то из них живет со мной? Нет. Иногда они почти забывают обо мне на время. но не совсем забывают, конечно. Они заняты своей жизнью, своими семьями. Если бы у меня не было хороших отношений с мужем, у меня не было бы ничего. Потому что ежедневно у меня здесь ноги не бегают. Только я и Боб. Поэтому и существует кризис опустевшего гнезда, так это называется. Да. Но когда у вас женщина, практикующая очарование женственности, и хороший мужчина, у вас второй медовый месяц. Вот что потрясающе. Дети выросли. Мы можем ходить куда угодно, смотреть кино ночью, путешествовать и так далее. Вот что потрясающе. Дети выросли. Теперь снова только мы. Я первого родила в 20 лет. Почти ровно в 20. У нас не так много времени было просто вдвоем, А всего у меня было семеро. Я была занята. Но теперь время есть, и нам нравится. Это весело. Разве не этого все хотят? Нам нравится видеться с детьми. Некоторые вчера у нас были, но сейчас их здесь нет. Возможно, главная причина в том, что этому никто не учит, что есть что-то еще, что-то большее в браке. Поэтому очарование женственности так важно. Потому что эта штука с феминизмом началась тогда, в начале, в 1920 году, женщины получили право голоса. Им нужно было право голоса. Странно было им его не дать. Но потом их занесло. Слишком занесло начали себя вести так, как будто мужчины-враги. Но нужно помнить, не все женщины-феминистки. Почему кажется, что их много? Потому что они кричат громче всех. Те из нас, кому это не нравится, мы заняты. Заняты семьей, построением брака. Другие ищут, как. Одна женщина мне сказала, «Нас много таких, ищущих ночами в интернете, любую информацию, которая помогла бы улучшить брак». Они не хотят, чтобы брак развалился, и не хотят быть плохими. Женщины реже удовлетворяются, скажем, средним браком, чем мужчины. Женщины раньше соображают, это не так романтично, как я хотела. А кто думает, что карьера и работа поможет, там пустота. Деньги приносят, но деньги не все. Это только одна вещь. В мире нет ничего лучше, чем до глубины души любить того, кто обожает тебя в ответ. Ничего лучше. Деньги? Нет. Ничего лучше. Можно я вернусь немного? Если мы говорим о христианах, христиане могут прямо сказать, что у брака есть сверхзадача. И эта сверхзадача — спасение души. Если убрать Библию, есть ли у брака сверхзадача? Я упоминаю Бога. Библию убрала, но Бог остался, потому что Бог есть во всех религиях. И в любых отношениях должна быть духовная компонента. Мы не сделали книгу атеистической. Совсем нет. В новой книге я тоже об этом говорю. Я не говорила об этом, но новая книга скоро выходит. Сейчас идет редактирование. Там даже больше информации, чем в маминой. Там говорится о силе женственности, которая очень отличается от силы мужественности. И о том, как важно иметь духовную основу. Духовность не обязательно религиозна. В моем мире религиозна, но не обязана быть. Но в жизни нужно иметь чувство чего-то выше себя, чтобы оно вело вас. Так что, может, вы недопоняли, Бога я не вычеркивала. Я ответила? Да, но можно я еще уточню? В новой версии, правильно я понимаю, там нет понятия греха. Грех можно заменить на то, что не работает, то, что работает против вас. И это и есть смысл слова «грех», так оно используется. Я понимаю грех как то, чего Бог не стал бы делать. И это верно и для слова «грех», и для слова «дисфункциональный», и для «это не работает». Можно использовать разные слова для одного и того же. Но это не религиозная книга, надеюсь, понятно. Когда я приняла очарование женственности от мамы, узнала, что был перевод на японский. Ей сказали, вот это не примут, так как здесь люди не христиане, а буддисты. Можно мы уберем Библию и вставим другое? И мама разрешила. Я не знаю, что именно они там сделали, так как не знаю японского. Я не знаю, сработало или нет, но книг продали много. И принципы там остались. Принципы, когда я о них говорю, то вот про это. Понимание мужчин, принятие мужчин такими, как они есть, и людей вообще. Не пытаться их менять, менять можно только себя. Все эти принципы согласуются с христианством. Восхищение. Мужская потребность в восхищении. Признание. Сочувственное понимание. Вот эти принципы, вы их читали. Сочувственное понимание. Женственность. Мы совершенно по-разному устроены акцент на разнице между мужчинами и женщинами вот эти принципы истинные принципы когда их применяют иногда бывают просто чудеса so sense, edition... в контексте новой редакции какова ваша позиция касаемо добрачного и внебрачного секса то есть секса в сожительстве okay, рада что спросили хорошие вопросы Добрачный секс подрывает отношения. Христиане верят, что Бог сказал так не делать. Есть причина, почему Он сказал. Просто Он предоставил нам самим понять, почему. Это основано на серьезных принципах. Есть много боли. Она подрывает. Я много говорю об этом в новой книге. Там глава об уровнях развития отношений. Когда вы встречаете кого-то, даже если это просто очередь в магазине, сначала вы узнаете его интеллектуально. Как дела, откуда вы, о погоде и тому подобном. Если контакт хороший, вы двигаетесь на новый уровень, эмоциональный. Тогда вы говорите о чувствах. Возможно, немного поговорите о политике, болезненных моментах, радостных моментах и тому подобном так строятся здоровые отношения если контакт хороший вы начинаете встречаться и развиваете следующий уровень духовный и это неважно религиозного или нет как вы воспринимаете явление смысл жизни жизнь после смерти самые сердечные вещи вот такие и последний уровень, верьте или нет, физический. И это не про ходьбу за ручку или обнимание. Но если вы прыгаете в сексуальную интимность до того, как пройдете предыдущие уровни, основа отношений, вы подрываете все. Так происходит при совместном проживании. Они игнорируют все это в пользу физического. А это — наименьший общий знаменатель. Дело в том, что во время секса женщины производит вещество под названием окситоцин. У мужчины оно тоже есть, но у женщин больше. Это вещество отвечает за связывание. и за него женщина чувствует привязанность. Когда вы привязаны к тому, с кем нет этих прочих уровней... Кстати, почему кто-то отказывается от женитьбы? Не хотят ответственности в случае разрыва? В чем причина? Сексуальные компоненты часто приносят проблемы, чаще прочих. И женщинам это не так нравится, как мужчинам, верите или нет. Мне постоянно пишут женщины, говорят, «Живу с бойфрендом, у нас двое детей, очень хочу брака». Она чувствует себя уязвимой с детьми. Безопасность очень важна для женщин. А ему без разницы, потому что у него есть все, что нужно. Без обязательств. Женщинам нравится семья, связь. Это очень важно. Когда женщины привязываются химически, физически, им трудно рассуждать так. Мне это не подходит. Так что в очаровании женственности мы добрачный секс называем высоким риском. Может, и пронесет, но риск большой. Статистику привожу в новой книге. Моя мама не приводила, так как не знала о ней. У нее не было интернета. Уверен, позже мы обсудим, почему мужчины не хотят жениться. Причин множество. Да, я понимаю. Это большая ответственность, я симпатизирую. Но скажу так, мужчины любят брак, когда он хорош. Когда хорош. Это точно. Но статистика не в нашу пользу. Уже не совсем так. Но принципы верны. И многие этого хотят. Все этого хотят. Некоторые просто больше в это не верят. Вообще, я могу понять, что для очаровательной женщины, практикующей очарование женственности, то, что вы сказали, имеет смысл. Но для всех остальных звучит сомнительно. Ну, книга моей мамы за 50 лет показала, что это работает, что многим женщинам это нравится, они этого хотят. Предположим, мужчина ищет женщину, очаровательную женщину, в смысле книги и движения. Каковы его шансы? Какой процент женщин можно обозначить как очаровательных? Не знаю. Мама продала 5 миллионов книг, и у нее не было интернета. Мы говорили о шансах встретить очаровательную женщину. Так, математика. Вы про математику. У меня не очень с математикой. Думаю, сейчас шансы меньше, чем буду скоро. Мы движение. Мы хотим изменить мир. Нас достал феминизм. Это не работает. Он вредит нам, вредит мужчинам, вредит семьям. Не работает. Про статистику в общем не знаю, но новая книга скоро будет в продаже в России. Какие еще страны говорят по-русски? Точно не знаю. Украина? Большая часть бывшего СССР. Украина сейчас особый случай. Они понимают, но не уверен, что будут читать. У нас есть преподаватель на Украине. Да. И она говорит по-русски, кажется. Ее тексты похожи на русский, видела в интернете. Хорошо, раз не говорим о шансах, то что искать? Каковы признаки? На что смотреть? Прежде всего, много заблудившихся людей. Есть женщины, которые этого хотят, но не знают об этом. У нас дополнительные сложности. Многих женщин воспитывали обозленные матери-феминистки. Или вообще без родителей, и так далее. Но людей нельзя отбрасывать только потому, что они не знают. Дженни, ты здесь? Да, здесь. Дженни с нами, но она не росла с этим. Но нашла и признала верность. Это помогло ей понять, куда двигаться. Лучше сама расскажи. Да, это помогло. Спасло мой второй брак. Мы с Сергеем только что обсуждали процент распадающихся браков. Про себя знаю, это помогло мне спасти второй брак. Статистика говорит, что 80% вторых браков рушатся, 50% первых браков. Но у Сергея другая статистика есть другая статистика в новой книге мы ранее говорили о сожительстве и браке статистика абсолютно против сожительства и в пользу брака Она настолько разные если бы люди знали они бы женились иначе очень большой риск. Зачем да так сильно рисковать в настолько важном вопросе? Пример. У моего мужа был пациент, говорил, что по нашей главной улице он ездил пьяным на 100 милях в час, держа руль одним пальцем. Большинство людей сочтут это очень рискованным поведением. Но он гордился тем, что не погиб. Ему говорят «да». Но шансы очень велики. Но он думал, раз не погиб, значит, был в безопасности. Он чувствовал могущество. Но чувствовать могущество и быть могущественным — разные вещи. Поступать рискованно только потому, что может пронести некоторое время, не значит, что это не рискованно. Так что статистика полностью против сразительства. Да. Но вот другой вопрос о статистике — отношения в браке. Если люди прогнившие, это отдельный случай. Но думаю, большинство людей, в общем, хотят быть хорошими. Не хотят стать серийными убийцами и прочими такими, террористами. Но они не знают, как быть хорошими, как строить отношения. И в этой сфере мужчины играют роль, но женщины — привратники. Понимаете, женщины читают больше книг о самопомощи. Читают. Мой муж говорит: «Боб, поздоровайся. Сергей, вы знакомы с моим мужем? Пока нет. Познакомитесь. Нашел стул. Здравствуйте. Это Боб. Привет, я Сергей. Он работал над отчетом, пока мы говорили. Он нейропсихолог. У него есть пациенты. Занимаюсь мозгом. Все про мозг. Кстати, раз вы по части мозга, возможно, вы слышали о... Думаю, она клинический психиатр Хелен Смит. Ее книга называется ⁇ Забастовка мужчин ⁇ да. Она обсуждает риски, риски в браке для мужчин. И суммирует, что риски сейчас настолько велики, это про западные страны речь, что они перевешивают выгоды. В этом смысл книги. Дело в том, что она фокусируется на экономических, финансовых рисках. На юридических рисках. Она не говорит о принципах, на которых брак работает. Конечно, рисков много. Но есть риски и в том, что встать утром и пойти на работу. Профессиональный риск. В моей профессии много юридических проблем. Люди судятся. Риски кругом. Но принципы, которые помогают создать и развивать хороший брак и отношения, их нужно изучать. Я видела ролик с ней. Она подходит с той точки зрения, что брак точно развалится. А что если он будет удивительным? Все эти риски вылетают в окно. Экономический риск, смеетесь? Юридический они ничего не значат. Она готовится к большим проблемам. Мы с Дикси женаты 47 лет. Я часто чувствую, что я самый удачливый мужчина в мире, потому что я женился на очаровательной женщине. Будучи молодым. Вам повезло. Может, это не заслуженно. Я с Дикси 47 лет. Сейчас мы ближе, и я больше ее люблю, чем тогда. Возможно, потому что не был взрослым, был глуп. Ну, мало знал. Не знал, что делал. Мы строили это вместе. Скажу так, если бы люди знали, что у нас есть, они бы захотели этого, подписались бы. Но я вижу столько боли, столько людей страдает, борется. Думаю, часто это из-за того, что они не знают, что делать. Как делать? Есть вещи, которые приносят успех в браке, так же, как есть вещи, которые приносят успех в бизнесе и в остальных делах. И если вы следуете этим правилам, то все получится. Если вы делаете то, что не работает, а таких вещей много, то будет ужасно. Вы говорите, брак и отношения ужасные слишком рискованно забудем о них цивилизация зависит от сильных здоровых браков семей это будущее мира если говорите что обойдетесь без женщин это контрпродуктивно для цивилизации это не работает в конце концов отчасти мактау могу сказать к черту цивилизацию Потому что по такой цене это не имеет смысла. Я симпатизирую этому. Но, как и многие знакомые мне люди, все живут как бы в своем мире. Есть знакомые, есть родственники, друзья, знакомые. Они не всегда видят картину в целом. Мой мир, моя семья, моя картина, мой мир очарование женственности. В этом мире миллионы людей, которые хотят ее. Это не маленький мир. Возможно, они более тихие. Есть цитата, чья не помню, кажется в новой книге. «Почему сложно найти хороших мужчин? Обычно они работают». Это верно и для женщин. Хороших женщин тяжело найти, потому что обычно они заняты делом. Феминистки, они громкие. Может показаться, что их большинство. Видела какой-то ролик, мультфильм. Ты Дженни мне присылала. О мужчине и женщине. Такие женщины, я их встречала. Но среди моих знакомых их нет. Нет среди друзей. Множество женщин признают, что любят мужчин, нуждаются в них. И мы нужны мужчинам. Глупо обозлиться настолько, чтобы перестать видеть красивый закат только потому, что пережил бурю. Я понимаю и симпатизирую мирам, в которых мужчины живут, так как ничего другого не видели. Но мир больше. Есть потрясающие женщины, есть и кошмарные. Добавлю, как Боб сказал, нас этому не учили, мое поколение, дети 70-х. Меня не учили женственности, учили лжи феминизма. И это принесло мне ужасный брак, полное разочарование и путаницу. Когда в 90-х ко мне попало очарование женственности, и другие женщины в движении подтвердят вам, я впервые поняла, «Господи, так я могу сделать его счастливым?» Просто если быть той, кем я и так в глубине хотела стать, женственной женщиной. И это вдохновляет мужественность, делает мужа счастливым. И не только мужа, семью и прочих людей вокруг. Это построение характера. Эти мужчины, как это произносится? Мектао. Мактау. Нам нужно, чтобы вы были мужественными. Не разочаровывались в женщинах. Женщинам мужчины нужны для защиты и для построения цивилизации. Вы нужны нам. Нам нужна мужественность. Это мы понимаем. Насколько я понимаю Мектау, им это не нравится. Не нравится такое давление. Это честь или ноша? Сложный вопрос. Да, я бы сказала и то, и другое. Нам нужны мужественные мужчины. Мужественные я не имею в виду склонные к абьюзу. Это плохое поведение, преступное. В новой книге есть три главных раздела. Первый вернуть себе женственность. Женщины ее во многом растеряли из-за феминистского движения. Мы хотим это прекратить. Вернуть женственность и понять ее. Второй. Вдохновлять мужественность в мужчинах вокруг, включая братьев, отцов. Вдохновлять просто вере в нее. Третий раздел ⁇ взять все эти знания и построить отношения с любимым на всю жизнь. Вот так. Если еще чуть вернуться. Хелен Смит говорит о статистике, о шансах. Есть советы. Если мужчина хочет найти очаровательную женщину, не через 20 лет ужасного брака, а с самого начала. Какие признаки искать и где искать? Есть советы? Смотреть на красные флаги. Как сказано в «Очаровании женственности», постоянно говорю про новую книгу, в ней гораздо больше всего. Там есть глава про красные флаги для женщин. Есть и про мужчин. Наверное, не очень хорошая идея – знакомиться в барах и клубах. Потому что с алкоголем, ты, Джинни, говорила об этом, люди кажутся лучше. Да, пивные очки. Да, знакомиться в таких местах. В университете, в церкви, на работе. В организациях волонтеров в группах очарования женственности», в этих больших группах на Фейсбуке. Я обычно мужчин не приглашаю, может и стоит, чтобы они видели, там есть и свободные женщины, почему бы и нет. Потому что женщины, вступающие в эти группы, хотят знать о движении. Это не место знакомства, только для обучения и поддержки. Но там можно посмотреть какие женщины бывают и там женщины со всего мира к сожалению мы общаемся на английском у нас немного из азии возможно языковой барьер япония там продали очень много книг да там у нас три преподавателя но с ними сложно общаться я не знаю японского нам нужен там кто-то южная америка тоже испанский мы только что снова перевели очарование женственности на испанский. На испанском давно не продавали. Испаноговорящих миллионы и миллионы. Надеюсь найти представителя для всех испаноговорящих стран. Португалия, тоже испанский. Русский. У меня есть невестка. Но есть издатель, Эксмо, российское издательство. Хотелось бы найти представителя очарования женственности для России. Надеюсь найти того, кто хорошо говорит по-английски, чтобы нам помогали. Думаю, по части английского с российскими женщинами проблем не будет. В области красной таблетки и мектау все знают такую вещь, как гипергамия. Российские женщины ищут возможности переехать в лучшие страны. И так в любой стране это не секрет. Не я придумал термин «жена по почте». Если на форуме будет такой раздел, он точно будет использован как способ для знакомства. Есть женщина, не помню откуда, кажется, из США, Чернокожие. Говорит, что ее с детства учили, когда выйдешь замуж, то будешь руководить. Женщина руководит. Муж только для зарабатывания денег. Она прочитала книгу и говорит, меня учили совершенно наоборот. И ее брак полностью изменился. Родители учили ее. «Муж только для денег». И оба были очень несчастны. Такая в этой стране субкультура. Есть много субкультур. В вашей стране, в нашей, во всех. К большому сожалению, феминизм сыграл огромную роль. Увел их с пути к счастью. Да, это так. Кстати, раз уж мы упомянули гипергамию, в книге была глава, мысль, по крайней мере, в старой версии, что мужчине нужно дать возможность обеспечивать семью. Он должен получать больше, что и называется гипергамией. В наше время больше женщин получают образование, зарабатывают больше. И, кстати, Уоррен Фаррелл в своей книге говорит, что уже 50 лет назад было известно, что женщины, не бывшие в браке, получали больше, чем мужчины, не бывшие в браке. Уже 50 лет назад было так. Чем больше образования у женщин, тем более высокие должности они занимают. Так как это будет работать с очарованием женственности? Кто воспитывает детей? В настоящий момент трудно сказать определенно. Знаете кто? Детские сады и школы, которые не любят ваших детей. Я не хочу, чтобы моих детей растили те, кто их не любит. И многие женщины, я общаюсь с удивительной женщиной из Германии, она удручена потому что в ее стране если хочешь сидеть дома и заниматься детьми общество тебя презирает ты не вкладываешь себя детей растить тяжело у моей сестры я про нее еще не рассказывала у нее 15 детей она хотела огромную семью это была ее мечта они живут на ферме и все на домашнем обучении она выглядит как одна из ее дочерей очень молода она потрясает и дети все ответственные, доктора и так далее. Все выросли. Кто-то еще живет с ней. Растить детей тяжело. И нельзя делать это хорошо и иметь большую карьеру. Если женщина пытается, выбивается из сил. Когда дети маленькие. Женщины взяли на себя задачу вынуждены делать все. Нужно образование, так что пока вы в колледже детей не будет. Потом, когда решите их завести, не сможете завести несколько, так как это слишком тяжело. В их воспитании придется положиться на ясли, где вы ничего не знаете про людей, что они делают, пока вы на работе. Шестинедельный ребенок в яслях. Вы не знаете, что там делают, так как ребенок не может говорить. Весь день они проводят в другой среде. Вы получаете их на вечер и выходные. Кто растит детей на планете? Люди, которые их не любят, или семьи? Иногда женщины вынуждены работать. Такая ситуация. У многих женщин. Иногда они одиноки. Иногда муж повредил что-то или заболел, или у него нет такого образования, чтобы всех обеспечить разные ситуации делаем что можем но это не идеал не лучшее. так что только потому что вы можете зарабатывать та женщина из германии говорит что в ее стране считают самое ценное что может делать человек это зарабатывать серьезно зарабатывай а потом умирай когда вы успешная жена успешная мать может, вас не впишут в учебники истории, но вы войдете в историю семьи, и то, что вы делаете, имеет влияние на поколение вперед. Мы с Дженни иногда говорим о принцессе Диане. Она умерла больше 20 лет назад. Но ее влияние на сценарий пойдет через поколение. Потому что она проводила с ними время. Обучала не быть такими что им все обязаны, что они не общаются с обычными людьми. Mm -hmm. Это она изменила, и это живет после нее. Можно сказать, деньги это номер один. Некоторые люди, они просто отчаялись, и нужно делать то, что нужно. Но планировать свою жизнь вокруг этого номера один, считать его за главное, очень печально. Это не главное, это пустое. Думаю, приоритеты смешались. Работа не делает человека счастливым. Деньги не делают. Я... У меня большой успех в профессии. Я хорошо зарабатываю. Но что делает меня счастливым, это мой брак. Дети, внуки и наше время вместе. И такие отношения, их нельзя купить. Если я президент огромной корпорации, делаю миллионы, но нет семьи, это неправильные приоритеты. Думаю, отношения, хорошие отношения, брак и семья, приносят счастье. Не думаю, что деньги, или работа, или должность, положение... Меня не впечатляет тот, кто говорит, я глава этой корпорации. Говорю, хорошо. А какая у тебя семья? Ты женат? Нет, на это не было времени. Это не важно. Не знаю. Это только существование. Да, только существование. Куда люди идут после работы? Помнишь эту цитату Дикси? Сиес Льюис. Надо было оставить ее на холодильнике. Вы выходите из дома, строите мир, но хотите вернуться в домашний комфорт. И кто создает этот комфорт и атмосферу? В основном женщины. В основном женщины. Но это сложно, если женщина вне дома весь день делает то же. Знаю одну женщину, ее муж был очень несчастен, ворчал. Как-то они пошли поужинать, она спросила, что не так. Выяснилось, что когда они оба работают, еда не готовится. Просто темный пустой дом. Приходит с работы домой, уставший. И когда она поняла, что ему не хватает этого, приходя домой, чувствовать, как пахнет ужином. Мы с ней подумали, она придумала блюда быстрой готовки, которые делаются утром, а потом они едят вместе. Вот пример, что женщины меняют на карьеру. Опять же, иногда им приходится, этому я симпатизирую. Мы живем в странном мире, феминизм ставит нас в такие чудные ситуации. И это не на пользу семье. Самый сильный союз это хороший мужчина и хорошая женщина, который комбинирует мужественность и женственность. Тогда наибольшие шансы на успех. Когда у мужчин есть серьезная поддержка тыла от женщины, это великая пара. Великая пара. Должен сказать, у большинства мужчин нет возможности сидеть дома с детьми. Сейчас, смотря назад, я ценю такую возможность, но у меня ее никогда не было. И некоторые люди хотят этого. И многие готовы на серьезные приключения, чтобы этого добиться. Поехать в другую страну, завести ребенка от суррогатной матери, вернуться в страну. Только чтобы никто не смог его отобрать. Большой риск. Проблема в том, что тогда у ребенка нет родителей, только один. Растут только с одним. Это лучше, чем ничего, но не идеально. Если есть девочка без матери, или мальчик, или наоборот, Некоторые голливудские звезды заводят детей только потому, что хотят ребенка себе. Такой ребенок он лишен родителей, есть только один. Если других вариантов нет, это одно дело. Но по выбору у меня будет ребенок, он будет мой. Вы не представляете его тинейджером, которому нужна мать. Или, если это женщина, нужен отец, а отца в жизни нет. Не лучшая идея. <с miljard> это, sort of together, это просто что-то лучшее, чем ничего. Actually, <analyzed> Вообще, как говорил мой предыдущий собеседник Кэри Линда, исследования показывают, что одинокие отцы лучшие родители, чем одинокие матери. И поправьте, если ошибаюсь, в 2015 или 2016 году. В США впервые больше детей родилось вне брака, чем в браке. Такая система нестабильна. Половина всех. То, что люди так делают, не значит, что это лучший способ. И мужчины воспитывают, но воспитывают как мужчины, а женщины как женщины. Это не матери, а отцы. Они могут заботиться, но по-мужски, не по-женски. Это разное. Думаю, ребенок развивается лучше всего, когда его воспитывают и с мужскими умениями и представлениями, и с женскими. Такая комбинация дает наилучшие шансы для сбалансированной личности. Конечно, я вижу мужчин, которые отлично воспитывают в одиночку. И женщин таких вижу. Но принцип, где возможно, там давайте продвигать хорошие браки и двоих родителей. Я лично верю, что Бог так устроил. Мужчины и женщины существуют не просто так, и им приходится сходиться, чтобы были дети. Мне нужна Дикси, и, думаю, Дикси нужен я, и вместе мы можем сделать гораздо больше и лучше, чем каждый поодиночке. Намного больше. Как уже говорил, это без сомнения, я согласен. Вопрос снова в шансах. А что касается продвижения, да будет так. Аминь. Статистика, ее много. Кто-то говорит, половина браков разваливается, так зачем напрягаться? Мне это кажется печальным, так как есть правильные решения, им можно научиться. Просто сказать, по статистике это не работает, так что пытаться не стоит. По-моему, это плохо, потому что люди упускают огромные сокровища в жизни. Если говорят, не будем рисковать, не будем испытывать шансы, слишком рискованно. До меня это похоже на... Когда я был молод, пошел учиться на доктора даже моей семье некоторые говорили, это того не стоит, работа тяжелая, обучение дорогое, гарантии успеха нет. Было столько негатива, я был удивлен. Даже от родни. Я подумал, для меня это важно, посмотрю, что получится, хочу рискнуть. И получилось очень хорошо. Помню, один родственник говорил, «Некоторые доктора на заправках работают, нет работы». Моя мама сказала, «Думаю, ты помнишь, в любом деле можно вырасти». Это мне нравится. Ее мама меня подбадривала, вдохновляла. Она верила в меня и даже тогда вдохновляла мою мужественность. Так же, как она вдохновляла женственность Дикси. Я часто думал, думаю, что Дикси вообще-то умнее меня. Да ладно. И она могла заниматься чем угодно. Но я благодарен, что она выбрала поддержать меня, завести детей, построить семью и жизнь. Сейчас мы постарше, но у нас есть семья. Я знаю мужчин, у которых в Рождество никого нет. И один из них — доктор. Он говорит, «У меня есть деньги, ученая степень, собака, и он очень популярен на работе, но у него нет семьи». И он говорит, что почти завидует нам. Так что статистика — мужчины всегда были храбрыми, пробуют, рискуют. Думаю, очарование женственности обращено к людям, которые хотят брака, верят в институт брака, хотят отличного брака. Если Мактау не хотят брака, они не обязаны в него вступать. Очарование женственности не говорит, что все должны жениться. Только говорит, что те, кто этого хочет, у них в руках ключи к собственному счастью. Вдохновляет такой брак. Не уверена, что все получают одинаковое послание. Как я поняла, Мактау, возможно, думает, что и я, и Дикси врем, манипулируем. Нечестны. Я так поняла, что так они думают о женщинах и просто не хотят жениться. И это нормально. Проблема, если они не хотят жениться, то будут жить в целебате? Скажите. Они различаются, есть уровни. Экстремальный уровень говорит, никаких дел с женщинами и государством. Они сильно пострадали, так мне кажется. Мне тоже. Обычно такое бывает, когда человека сильно ранили. Это печально. Обозлились. Даже на матерей. Возможно, многие пациенты злы на родителей. Некоторые просто видели, как обращались с их отцом или с другим родственником. Да. Как насчет статистики, что женаты дольше живут? Ее многократно опровергали. Опять разная статистика. Я всю жизнь слышала, что женатые мужчины живут дольше. Это так, но ошибка та же, как и с 50% разваливающихся браков. 50% не могут разваливаться, потому что число браков в обществе довольно стабильно. И чтобы так было, около 95% должны разваливаться, так или иначе. Нужно обучать людей тому, как иметь отличный брак. Это нужно людям. Люди этого хотят, просто многие издались. И это печально, так как все достижимо. А страдают дети. Вот в чем проблема. Женщины растят детей в семьях с одним родителем. А Сергей говорит, что и мужчины хотят завести детей в одиночку. Потому что так лучше для мужчины. И для ребенка тоже. Чем лучше для ребенка расти в яслях? Почему в яслях? Я не о яслях. Я только о сравнении. Одинокая мать и одинокий отец. То есть отец едет куда-то, получает ребенка от суррогатной матери, привозит назад, идет на работу. Кто сидит с ребенком? Разные мужчины организуют это по-разному. Если есть достаточно средств, это лучший способ. Он оставляет работу на 3-5 лет, если может, дольше. Это лучший способ для тех, у кого есть средства. Проблема со статистикой. Она всегда зависит от источника, где ее взяли. Почему статистика не совпадает? С феминистками все время такая проблема, у них другая статистика. Звучит так, как будто я ненавижу феминисток, но похоже, что они тоже пострадали, как и Мактау. Поэтому должно быть сострадание. Если посмотреть на их жизнь, неудивительно, что они такое чувствуют. Но это не вся правда. Иначе у нас не было бы такого успеха с очарованием женственности. Это правда. Я сейчас не про статистику и точно не про очарование женственности. Про 50% есть популярная аналогия. Стали бы вы прыгать с парашютом, если у него только 50% шансов сработать? Прыгнули бы? Это сравнение яблок с апельсинами. В браке отношения. Какой в этом смысл? Если у вас 50% шансов развестись, и, кстати, в 80% случаев развод инициирует женщина, вот вам и прыжок. Жаль говорить, но на самом деле дела еще хуже, потому что ваши 50% сохранившихся не учитывают тех, кто остался вместе, но несчастен. Именно. Но это не значит, что это неизбежно. Им не хватает знаний, и именно это мы хотим дать. На самом деле, хоть я и не самый известный и не представляю всех Мэктау, я верю, что если ты знаешь, что ищешь, Мэктау значит мужчина, идущий своим путем. Подразумевается владение путем. Если мужчина знает, что делает, чего хочет и как этого достичь. Тогда и только тогда есть вариант пойти по пути более-менее традиционного брака. Но здесь нужно быть очень осторожным и очень умелым. Но это моя позиция. Mm -hmm. Ну, всем приходится делать выбор, и это нормально. Просто я верю, что есть выбор, ведущий к отличным отношениям. Некоторые не делают такой выбор. Это их право, я его поддерживаю и уважаю. «Я тоже».